Досылку кресло положила, все видно, стало вот горы. как тут невкусно пахнет. Вот это, Фу, как после пожара. Не Нифига тут камни какие